Всем доброе утро! У меня оно началось сегодня не с кофе, а с прочтения новостей. Собственно, последние недели наверное, у многих так оно начинается, кто живет в Украине. Вот, Хотя кофе у меня тоже есть. Этот самый порадовала новость, которая уже официально объявила Объявили вооруженные силы Украины. Значит, был уничтожен очередной генерал-лейтенант. Отправился на концерт к Кобзону. Это Андрей Мордвичев. Командующий 8 армии Южного округа. По-моему, так. Ну, в общем, Мордвичев. А перед этим ликвидировали полковника. Я не могу никак найти его фамилию, который отдавал приказ расстреливать колонну, которая выходила из То есть Они туда дали зеленый коридор, кто забыл, и в этом зеленом коридоре расстреляли колонну, которая выходила из окружения. Вот. Поэтому новость вот такая вот хорошая. Концерт Кобзона места заполняются. Я очень рад... И за успехи наших военных. Вчера, как уже официально объявили, группировка войск на севере от Киева была откинута на 70 километров обратно. Может быть поэтому сегодня в Киеве было тихо. Насколько я знаю, в крайней мере уже не просыпался. На улице никто не стрелял. Ни сволочи нигде не лазили. Наконец-то я сегодня более-менее нормально поспал. Так что всем желаю спокойствия, мира и хороших крепких снов ночью. До встречи.